Всем приветик, совет, расклад, плюс египетский пассианс. Итак, посмотрим, кто хочет сегодня нам посоветовать, кто хочет дать нам совет. Так. Давайте выберем вот и посмотрим совет. Совет от друзей. Ваши друзья хотят с вами поговорить о чем-то важном. Возможно, вы давно не виделись со своими друзьями. И также будущие ваши друзья тоже хотят с вами поговорить, дать вам совет. Чтобы ваше внимание обратить на себя, друзья, хотят вам дать совет. Итак, давайте посмотрим, какой совет. Какая совпадение? Так, наверное, каких-то. Совпадений я пока не вижу никакие. Так, смотрим. совпадения у нас будут первый ряд если смотреть на первый ряд совпадения никакие вот прям вот я не вижу вот серьезно, нет никаких хорошо давайте смотреть первый и второй ряд вместе вот тут вот, вот, между ними какие-нибудь совпадения а вот Увидел. Друзья хотят вам подарок подарить. Ожерелье, а подарок. Так, смотрим еще какие-то две совпадения. Третий, давайте ряд смотреть. Со вторым. Вот второй и третий. Тоже я не вижу. Так, давайте четвертый вот так вот. Четвертый, третий ряд. Посмотрите. Я тоже не вижу никаких совпадений. Ну давайте начнем с первого ряда. Может, совпадения увидим. Я обычно их не замечаю, некоторые совпадения. Или же могу увидеть, а потом и забыть. То, что... ну, не то, что забыть, а потом их из юда упустить и уже не обратить внимания на эти совпадения. Так, давайте еще раз внимательно. Первый ряд смотрим совпадение. Так. В первом ряду совпадения я не увидела. Вот не могу увидеть. Не вижу. Давайте, на это... там. Второй ряд смотрим. Совпадение. А вот, как раз ожерелье. Ожерелье. Совпадение. Это первое, которое мы увидели. Так, подождите, сейчас попробую хорошо соединить. Вот. Ожерелье. Первое совпадение. Подарок. Друзья хотят вам преподнести подарок. О чем-то вы мечтали, и хотят вам преподнести подарок. Возможно, исполнит вашу мечту. Так, давайте посмотрим третье третий ряд так третий третий ряд тоже я не вижу тут никаких совпадений Неужели такой вот подарок угу. советовать пока ни, ни о чем не хотят готовить сюрприз подарок да подарок а нет подождите смотрите-ка я увидел здание дворец вот увидел а вот еще лодочка дворец это казенный дом где вы находитесь вот в на месте так это у нас лодка вот лодка, лодка наверное здесь да, лодочка. А вот и совпадение. Вот, смотрите, какая красивая лодка. Весла, древние, как все говорят. Лодка. Лодка, лодка. Как здорово, что мы еще увидели совпадение. Лодка. Путешествие. Новые возможности. Друзья, вам подарят подарок в общественном месте. Так. И также у вас будет путешествие и новые возможности. Возможно, вам, друзья, по работе помогут. Друзья могут быть где угодно они могут быть и вашими коллегами по работе и друзья где вы обучались учились также друзья с детства вот садик со двора или соседи друзья родственники друзья могут быть где угодно друзья вам помогут исполнить вашу мечту чему-то новому научиться помогут вам возможности именно что-то вам необходимо важно нужно они вам подарят дадут эту возможность подарят вам также в первую очередь надо помнить что друзья мы есть сами у себя, это в первую очередь. Самые лучшие друзья, это мы сами у себя, а потом уже наши друзья. Так, давайте посмотрим, сколько всего советов. Раз, два, три. Три совета. Друзья, значит, нам дали три совета. Наши будущие друзья, которые будут поддерживать, помогать, советовать, которые будут рядом. Будут дарить подарки, также выпустить, дарить подарки, сюрпризы. Вы сами себе будете дарить, и вам будут дарить. И вы будете вам это дарить подарки. Так, друзья. Друзья всем нужны и всем важны. Прошлые друзья, настоящие и будущие. Друзья разные бывают, с разными характерами. Самое главное, в первую очередь, вы есть сами у себя. Вы себе лучшие друзья, вы себе доверяете. В первую очередь, а потом же и другим друзьям. работе, коллегам, либо же, где учитесь, со два раза, с детства. Ваши друзья, себя рядом с вами. Всем пока.